Не так давно на просторах Стима появилась, ребятки, такая новая игра, как Dota Underlords. Что же, собственно, она из себя представляет? Давайте разберемся поподробнее. Это у нас, значит, своеобразная стратегия в мире Dota 2. То есть, уже, я думаю, знакомой большинству игроков Dota. Здесь нам предстоит противостояние своей команды обыч... определенных героев командам соперничающих с нами героев. То есть это очень и очень своеобразный, я бы сказал, подход. Да? То есть все у нас будет происходить на определенном поле, да, на котором мы будем уже вести свою стратегию, свое, друзья, развитие. То есть нам предстоит нанимать бойцов и уничтожать соперников, сражаясь за власть над белым шпилем, присоединяйтесь, ребята, к бета-сезону и играйте как на компьютерах, так и на мобильных устройствах, да. То есть данная игра у нас находится в открытом бета-тестировании, и все желающие, ребят, могут в нее поиграть. На данный момент она является бесплатной. Ссылочка на игру будет в описании под данным видео. Ну что ж, а мы, ребят, начинаем. Я вкратце расскажу, как... Примерно нужно в нее играть. Существует уже ну, достаточное количество определенных гайдов, видеообзоров по ней. Теперь и у меня на канале вы сможете посмотреть свежий обзорчик. Так, ну что ж, давайте вкратце пробежимся, потому что она нам предлагает. Во-первых, на начальном экране у нас немного всяких клавиш, немного всяких, допустим, пунктов, которые отвечают за что-либо. Это и на самом деле круто, потому что ну, слишком долго разбираться не приходится. Вот тут у нас находятся все наши друзья, которых мы добавляем в процессе, да, то есть это первое. Думаю, са самая главная кнопка вам уже бросилась в глаза, эта кнопочка «Играть», Нажав на который мы попадаем вот в такое вот меню, где и нам предлагают выбрать несколько режимов игры. То есть это либо обучение, либо одиночная, либо сетевая игра против других игроков. Так, я думаю, это самое последнее. Мы зажмякаем потом попозже. А теперь давайте посмотрим на кнопки, которые представлены. Вот здесь вот выше. Так, вот здесь вот в, в правом в нижнем углу, как видите, это наш ранг, который мы набираем в течение какого-то определенного сезона. Я так понимаю, да? И вот тут вот у нас он будет со временем расти. Чем больше мы играем, естественно, тем выше наш ранг. Пока никаких, допустим, полосок, да, прогресса я не наблюдаю. Вот этот у нас уровень, он копится как-то сам по себе в зависимости от... Тех или иных условий, то есть и Побеждаем ли мы, проигрываем ли мы Все равно у нас вот этот, а, вот этот вот наш ранг Он копится, так, ну что ж, открытая бета Это понятно, отправить отзыв Это, я думаю, тоже понятно, что нас перекинет куда-нибудь Чтобы мы отправили отзыв И давайте посмотрим, ребятки, здесь, что у нас еще есть Так, это у нас стандартный экран, это у нас, значит, экран Информационный, здесь у нас Указано, что к чему, да Вот тут мы можем посмотреть все наши ранги Да, вот тут, тут у нас, значит, все подробно Указано, то есть, выскочка, аферис, мародер Громила и так далее, друзья так, так, так, здесь у нас можно посмотреть информацию по нашим, по всем героям, которые имеются в данной игре, да, то есть подробненько почитать про их способности, про их характеристики. Здесь у нас находится сортировка по альянсам тех же самых героев, ну и тут, ребятки, еще один пункт, пункт с предметами, которые тоже будут способствовать нашей с вами победе, помогать, по крайней мере. Так, вот тут, тут можно тоже, нажав на них, вот так вот мы можем почитать, что дает нам тот или иной предмет. Так, ну что ж, давайте глянем третью кнопочку. Здесь у нас настройки, я думаю, с настройками, друзья, все разберутся без каких-то лишних пояснений. Я думаю, это очень-очень легко. Ну, а самое такое интересное, это, конечно же, ребят, посмотреть на способности и навыки наших героев, да. То есть, тут их, они делятся на несколько разрядов, то есть, точнее, если быть, это на 5 разрядов, 5 это максимальный. Ну и давайте посмотрим, какие у нас вообще классы есть. Это у нас воины, есть различные, допустим, маги, есть, допустим, какие-то задиры, да, то есть механики, чернокнижники, тролли, первородные, да, и очень много, ребятки, других вообще классов, с которыми придется, ну, практиковаться, придется играть, и только лишь сами вы решите, какой класс лучше всего по... Лучше всего, по вашему мнению, будет заходить именно вам То есть конкретно пока данных у меня никаких нет Но только лишь пару билдов, которые работают всегда и везде То есть, например, это, это маги с воинами, например, да То есть, ну и дру, друиды там, к примеру, с воинами Которые, допустим, оказывают нехилую поддержку Ну и так далее Я думаю, конкретный гайд по конкретным билдам можно будет, да, посмотреть. Но у нас сегодня, ребятки, обзор. Сегодня мы пробежимся вкратце по всем этим самым классам. И попробуем, поиграем, да, ребят? Я э, ориентируюсь на то, чтобы сегодня вам показать уже, как у нас происходит здесь геймплей. А с классами разберетесь, ребятки, в процессе сами. Ну и, возможно, у меня на канале будут видосы. Зависит будет от того, как хорошо эта игрушечка вам зайдет. То есть, в планах у меня, конечно же, делать гайды определенные, да, по различным билдам, да, эффективным и так далее. Но этот момент, ребят, будет в другом моем видео. А сейчас у нас, ребятки, полный, э, не полный, а краткий обзор на, возможно, игры то есть собственно с этим мы разобрались да что у нас есть предметы есть герои с которыми надо ребятки играть а играть мы сейчас будем наверное сразу же в сетевую игру и сразу же я не буду проходить обучение обучение, я думаю, пройдете сами, потому что там все легко и просто. Ну, хотя давайте, я быстренько покажу вам, но до конца проходить не буду, что нас ждет в обучении. То есть, давайте глянем быстренько и посмотрим. Здравствуй, дитя! Если ты читаешь это, значит я мертва, а белый шпиль на пороге войны. Я больше не смогу защищать тебя, зато научу командовать бойцами. Вникни в мои слова, и тогда ты не просто выживешь, может даже станешь править этим городом. Удачи и постарайся не умереть, мамаша и б. Отличное такое, знаете, оптимистичное завещание. Так, что ж, давайте-ка выберем сразу же. Так, победить просто. А, наймите бойцов, на тренируйте их и сразитесь с соперниками. Последний выживший побеждает. Я думаю, что у нас условия очень даже просты. Каждый раунд начинается с лавки, наймите своего первого героя, пока что любой подойдет, а затем закройте лавку. Так, ну что ж, нам дают, вот он наш, собственно, выбор, вот это наша лавка, да, которую мы можем закрывать любое время, можем открывать, то есть, как угодно, можно, ребятки... В любой момент, в любое время этим пользоваться Давайте, ребят, пробежимся сразу по элементам интерфейса Естественно, вот этот у нас значочек, да, который у нас находится слева Это у нас просто наш, наш так сказать, главный аватар Наш персонаж, у которого имеется вот это вот ХП 100 ХП, которые нам будут сносить в процессе вот эти вот расположенные слева 9 ботов на данный момент Когда мы будем играть в сетевую игру, здесь будут уже нормальные игроки, то есть против нас Вот, то есть они со временем будут снимать на. Вот это хп, и как только оно э, снизится до нуля, то наш персонаж выбывает из игры, и, соответственно, занимаем какое-то определенное место, на котором мы померли, и нам за это отдаются определенные очки, ну, для, наш, для повышения нашего ранга. Так, ну что ж, мне опять дают подсказочку, так, здесь у нас, значит, что указано, М -м, сейчас, секундочку, ребятки, я... Все конкретно э, вспомню. Вот эта циферка указывает на то количество бойцов, которые, мы можем, которые наш герой может в данный момент использовать. Да? То есть у меня это сейчас один, и я могу нанять совершенно только одного бойца, не больше, друзья. Да? То есть открываем мы лавочку и нанимаем нашего бо бойца. То есть я, наверное, предпочту нанять, кого же мы наймем. А давайте попробуем нанять э, колоду из каких-нибудь изобретателей и задир. Ну, давайте попробуем, тогда часовчика наймем. Для начала, да, и все, ребятки, больше нам не дадут. И вот у нас есть возможность теперь выставить его вот таким вот пере перемещением, да. То есть нам даже подсказывает э, вот этот вот псыкающий такой звук что, о том, что нам нужно выставить какого-то персонажа, потому что у нас есть свободное место на поле для него, да. То есть вот 0 из одного показывается вот здесь вот. Это значит, что мы когда вот так вот переведем и поставим, получится у нас поле занято нашим одним персонажем, который теперь может уже э, производить какие-то действия. Что ж, закрываем это окно магазина. И действуем дальше. Мы будем делать паузы между раундами, чтобы у тебя было время подумать, как нажми кнопку продолжения, чтобы начать бой. Все, ребят. Такого в самой игре не будет, вот этой кнопочки, она только есть в обучении, то есть в самой игре нам будет даваться количество времени, которое будет тикать, и нам приходит, придется думать гораздо быстрее, поэтому обучение, но для этого и нужно, я думаю, это любому понятно. Так, у нас разбинка против обычных ботов, да, которые у нас управляются, ну тут в принципе все боты у нас, да, которые управляются компьютером, я так понимаю, скорее всего. Да, да, да, то есть, и, да, потому что у них имена вот эти, а я заметил, сколько раз я не заходил, они все у них вот эти одинаковые, то есть тут они не меняются. Так, ну что, бои происходят сами по себе, первые, первые раунды, это битва за предметы, давайте-ка посмотрим. Так, вот у нас бой закончен, и сейчас нам тут пишут сообщение, что мы, значит, отразили нападение нейтрального игрока, и сейчас, ребят, нам дают возможность выбрать какую-то награду. Какую награду выбрать, ребят, тоже решать нам, то есть возможность выбора есть из трех, но в процессе игры можно сделать так, что здесь будет появляться четыре определенных значка, но это зависит от того, что вы выберете тоже, тоже в частности от предметов. Так, ну что ж, мы выберем, давайте, ну, сущность накидку, давайте выберем за сопротивлением к магии и оденем сразу же на нашего персонажа. Вот тут, кстати, появляются предметы вот с этой стороны в этой панели, да, которые мы можем экипировать, которыми мы просто смотрите, чтобы экипировать, переводим из этой части на нашего персонажа вот эту накидочку и все, она теперь дает определенный эффект вот этому нашему персонажу, да чтобы посмотреть подробные характеристики это тоже, кстати, можно сделать в любом режиме игры необходимо нажать просто вот на эту кнопочку и нам покажут наших героев которые имеются сейчас в нашей колоде, так ее назовем в нашей пачечке, вот сюда нажимаем и смотрим, в принципе, те же характеристики можно было посмотреть на начальном экране во вкладочке про героев. Ну, там, собственно, вот такая же тоже точно есть табличка, только расположена немножко иначе. Так, ну что ж, вот мы, значит, посмотрели, вот мы, значит, оценили, вот мы, значит, все взвесили и смотрим дальше, что можно выбрать. Так, мы пошли, значит, по... Очень, ребят, важно собирать, собирать правильные билды. То есть, если мы начинаем изобретатели собирать, нам желательно в ближайшее время собрать билды, которые стакуются. И вот здесь, ребят, смотрите, я нав навожу вот на это окошечко, вот в этой вкладочке, да, и вот здесь нам подсказывают, что два изобретателя получают два. То есть, персонажа вот с таким вот, с такой способностью получают плюс 15 к восстановлению здоровья, да. То есть, это определенный баф, который действует при определенных условиях. То есть, я беру, например, вот этого механика сейчас, Второго, да, то есть, и выставляю его на поле. И вот таким характерным, да, визуальным способом у нас подтверждение, что баф сработал. И теперь на наших персонажей действует вот такая вот фишечка под названием Изобретатели получают восстановление здоровья плюс 15. То есть, несмотря на то, где бы они находились. То есть, все, у нас, ребятки, можно располагать любым способом, да. То есть, желательно дальнобойный, вот этот дальнобойный у нас юнит, он пускай здесь а который. Боец ближнего боя. Вот у него, кстати, область поражения на одну клеточку. У этого на много клеточек, да, как видите, вот он красным подсвечивается. А у этого только на одну, то есть, от той, который, на которой он находится. Вот, то есть. Ставим его сюда спереди. Он так будет выполнять э, так, такую, так сказать, э, выполнять будет роль э, защитника да, нашего дальнобойного юнита. Но здесь пока это маловажный фактор. Кстати, можем сразу же купить часовщика еще одного. И это, ребят, еще один момент, по которому важно, который важно контролировать. Вот здесь, в этой вот части, сейчас, ребят, мы видим, да, вот указана вот такая вот голова. Это означает, что на нашем поле, вот на этом, есть уже такой персонаж. Или в нашей колоде уже есть такой персонаж. Вот, кстати, ребятки, вот это вот наша вот типа колода, да, это наша группа. Ну, это, или, так сказать, скамейка запасных, да, где у нас ребята наши ожидают, пока мы их выведем на бой. То есть вот в любой можно слот поместить и будет понятно, что у нас в запасных есть такой-то, такой-то персонаж. То есть это в основном нужно для того, чтобы копить необходимые фигурки, необходимых героев для того, чтобы их потом усовершенствовать. А как, ребята, усовершенствовать? Смотрите. То есть, да, опять они у нас сейчас опять значит способность применили. Вот, смотрите, вот эта голова означает то, что у нас есть такой уже персонаж. И если мы возьмем еще одного, и это, ребятки, будет очень правильно, потому что, взяв потом третьего такого же, у нас а, наш вот этот герой пробафается до следующего уровня, а следующий уровень, ребятки, это второй, это две звезды, вот, вот они, ребятки, здесь указаны, и это означает то, что у нас он практически в два раза станет сильнее практически по всем своим параметрам. Это, ребят, тоже очень важно, и это нужно всегда учитывать, то есть у него и бронька даже улучшится... И, в общем, все здесь, ребят, указано, что улучшится у нашего персонажа Это очень важно и это надо использовать А пока что он у нас на скамейке запасных пускай посидит И давайте, ребят, еще одну вкладочку посмотрим так, здесь понятно, что предметы, здесь понятно у нас, что находится э, экран способностей всех вообще наших юнитов, которые у нас будут, а вот тут находится экран урона, который наносится в бою, то есть, как мы видим, наш часовщик в прошлом бою нанес 387 урона, а соперник нанес, э, то есть, да, видите, урон показывается за каждого бойца, с которыми мы воевали, то есть, все очень легко и все очень просто. Ну и вот здесь вверху у нас менюшечка, где мы можем вернуться в игру или выйти из игры, или посмотреть какую-то информацию, да, о сезоне. То есть, ну, все достаточно просто и понятно. Так, здесь, смотрите, сейчас сразу же под... продемонстрирую. Вот тут у нас находятся вот это секунды у нас, а, которые даются на каждый раунд. Это подготовка. Сейчас они не тикают, но в обычной игре, когда мы играем против кого-либо, они начинают тикать, начинает обратный отсчет вестись. И мы должны будем быстренько соображать за это время все успевать, друзья. Так, ну что ж, ребят, давайте. А пока нам предоставляют нажать вот такую кнопочку, чтобы запустить дальше игру нашу. Поехали. То есть, дальше у нас идет опять тренировка с ботами бой за предметы погнали так, вот смотрим, тут уже немножко посильнее Мобы вышли, но мобов обычно мы сливаем Всегда и везде и со стопроцентной гарантией Поэтому тут можете, ребят, не беспокоиться Самое основное, это битва у нас Идет а, уже с более серьезными а, Нашими соперниками, то есть которые Вот здесь вот в этой колоде указаны Вот, то есть у всех у нас уже по два персонажа Вот тут мы тоже видим у всех Кстати, про каждого героя можно посмотреть по отдельно Кликнув по нему а, левой кнопкой мыши Так, что мы возьмем сейчас? Лезвильный доспех отражает 30% получаемого урона Да, вот этот, ребятки, доспех Успех мы возьмем, и это будет, наверное, правильный выбор. Так, ну что ж, давайте-ка тогда его оденем куда-нибудь вот сюда... На нашего этого персонажа Так, и смотрим дальше, ребятки Что, в, в, в первую очередь выбираем, конечно же Каких-то необычных персонажей Или же персонажей, которые на, у нас уже есть Охотники за головами даст нам баф За дирка, при котором э, у нас, значит Случайные союзники получают 15 броней И 10 восстановления здоровья Обязательно его берем и выставляем на поле Нам тут подсказывают, что якобы можно вот этого выставить Но нам выгоднее будет выставить, ребятки, вот этого, да Смотрите, когда у нас появился здесь Вот в нашей комитете запасных Нам стали указывать уже по умолчанию на него То, что этот персонаж будет гораздо эффективнее, чем вот этот. Потому что, смотрите, мы когда его ставим, у нас, ребятки, баф становится совершенно у всех наших, наших персонажей, наших героев. Тем самым они прокачиваются. И вот здесь, кстати, ребят, можно посмотреть. Здесь есть баф у нас изобретателей и здесь есть баф, баф задир. Замечательно. Можно, ребятки, еще по, по одному такому бафу собрать, набирая определенных героев. Ну и тут, ребят, у нас остается две монеты. Естественно, мы берем и вот этого механика, и вот этого охотника за головами. Для того, чтобы у нас был в будущем шанс. Апнуть наши фигурки до второго уровня, друзья. Да, это очень важно. Что ж, давайте продолжаем бой. Нам предлагают опять продолжить его, нажав вот на эту кнопочку. Так, набираем обороты. Бой за предметы. Но сейчас у меня все апнутые. И сейчас им уже гораздо будет легче сражаться даже с такой большой толпой противников. То есть, как мы видим, все достаточно. Да, пусть у нас одного убивает, но у нас, ребятки, на этом все не заканчивается. У нас наши ребята действуют очень эффективно, убивая всех на своем пути. Вот так вот, ребят, происходит. У нас бои... На, в этой замечательной игре Dota Underlords, друзья, у нас сейчас в эфире. Так, ну что ж, какой же мы еще возьмем? Давайте возьмем кольчужный доспех, хотя нет, давайте лучше лезвины он отражает 30% полученного урона в наносящих его врагов. Это очень интересная штука. И вот, друзья, о чем я говорил, в этом раунде ты сразишься с другим игроком и если твои бойцы проиграют, ты получишь урон. Следующий бой за предметы будет в 10 раунде, друзья. Тоже очень важно контролировать, в каком раунде будут бои за предметы, ведь там мы можем своеобразную стратегию свою потом Развернуть, то есть, выждать, там не, не делать никаких лишних действий, ничего не покупать, там больше денег заработать. То есть, да, и вот в частности экономики, ребят, есть тоже свои нюансы, о которых я сейчас вам расскажу. Так, ну что ж, этого пропускаем. И, ребятки, вуаля, о чем я вам говорил. Вот у нас, значит, смотрите, часовщик подоспел к нам, да. Его можно апнуть, купив третьего. У нас, смотрите, один сидит в запасе, а один, одного мы покупаем. И в итоге, смотрите, что произойдет. Та дам, друзья, вот наш теперь часовщик, он апнулся до нового уровня. Объединив трех одинаковых героев, ты получишь могучего героя с двумя звездами. А чтобы создать героя с, третьим, с тремя звездами, нужно объединить трех героев с двумя звездами. Все, ребятки, просто и все понятно, думаю. Так, ну что ж, и как раз у нас механик подоспел, тоже его апаем. Все у нас проапаны. Не забываем, ребятки, одеваем а, все возможные предметы, которые у нас есть на наших персонажей. Так, вот на этого чувачка я, наверное, одену все-таки вот такой доспех. А вот на этого надену накидочку от магии, чтобы его дальнобойными атаками или магией сильно не ваншотили. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Так, оставляем, значит, больше я ничего не буду покупать, потому что мне, в принципе, больше ничего и не нужно, разве что, может быть, убийцу. Ну, ладно, я пока предпочту сберечь, ребятки, наши денежки, они нам еще пригодятся, ребят. Продолжаем дальше. И первая боевочка у нас против бота. Это уже более приближен к реальному игроку. Игрок, значит, поехали. Ну, у меня все прапаны, и шанс того, что я выиграю, максимальный. Потому что, как, смотрите, у нас и здоровья больше сейчас, и, и дамага у нас гораздо больше. Поэтому нам они просто ничего не могут сделать. А, потому что мы, как видели, у врага были персонажи с с одной звездочкой. Но это иногда тоже не спасает, потому что главное правильно подобрать билд. Если он будет гармонично между собой стакаться, да, вот этими вот способностями, то нас даже могут нагнуть спокойные игроки, у которых не прапанный до двух звездочек героя, а просто с одной, но грамотно подобран. Так, ну ладненько. А, у нас нам опять предлагают выбрать м, вот таких же персонажей, их сразу двое. Я, наверное, сделаю сейчас это, я возьму обязательно, да. То есть, да, на, на будущее мы будем, естественно, их апгрейдить в, в следующую стадию, да. Так, и смотрим дальше. Здесь у нас больше ничего хорошего. Пока что, ребятки, при... я вам так скажу, что в начале, в начале всегда берегите монетки, не тратьте их попусту. То есть, монетки нам пригодятся. Оставляем все как есть. Она предлагает выставить все-таки еще одного персонажа. И я вот думаю, кого бы нам выставить. Может быть, а, к этим, ко всем к моим изобретателям я мага возьму. А, лучше было бы, конечно же. Ну, давайте возьмем просто мага, чисто для разнообразия. Вот мне предлагают вот сюда нажать. И раз у нас сейчас, ребята, обучение, давайте так и сделаем. То есть, вот это, смотрите, кнопочка, это у нас увеличение, в общем, до, до, до, до. Я вам так скажу, что когда у нас проходит какое-то время, нам после каждого боя сюда добавляется очко. И с достижением четырех, да, вот таких вот боев мы можем себе, будем, мы будем иметь возможность купить себе еще одного дополнительного юнита. Максимум сейчас у нас это 4 юнита которых мы можем с собой брать. Четыре героя. Вот, а нажав сюда, вот на эту кнопочку, да, я вот сейчас ее нажимать не хочу, потому что не хочу тратить денежки, да, ну, а вы можете в любой момент это сделать. То есть, если я сейчас нажму, у нас вот эта наша шкала расширится до пяти персонажей, но мне это, в принципе, не надо, потому что я уже немножко научен в этой игрушечке и тратить сейчас, хотя, хоть мне здесь и показывают, что надо, но я этого делать не стану. Ну, ладно, ребят, для видео так и быть. Нажму и покажу вам, что, нажав вот сюда, мы проапгрейдили, и вот стало пять 5 человек у нас из э, всех возможных, да, то есть, ну, естественно, давайте берем Огромага, он нам пригодится, и ставим тогда еще какого-нибудь вот такого вот персонажа, да, то есть, часовщика, Допускай да, будет так, смотрим, ребят, что дальше будет, воюем, смотрим, у нашего бота всего лишь навсего несколько, 4 игрока против пятерых с моей стороны, то есть, опять же, ну, как мы видим, здесь шансов, скорее всего, нет. Да-да-да, то есть. ну и опять-таки нужно смотреть на способности наших персонажей Кто-то умеет э, очень хорошо ультовать, кто-то не очень Надо обязательно, ребятки, смотреть на эти моменты Ну что ж, вроде побеждаем пока, вроде все у нас хорошо Сейчас глянем, что будет дальше То есть вот, и, ребятки, еще один персонаж интересный подоспел Это тоже из разряда задиры изобретателей Ну, сейчас мы именно такую колоду пытаемся собрать Поэтому я его приобретаю, конечно же, да, то есть так, смотрим дальше, пока что больше, да, и Огры Мага тоже по возможности надо взять, очень хорошо он нас может пробафать в некоторых случаях, да, то есть берем, да-да-да, все, ребятки, берем и не тратя больше никаких средств. Не тратя средств. Мы продолжаем дальше. Смотрим, кто, кто же сейчас против нас. Так, вот ну, против нас опять бот. Ну, ребятки, боты здесь они такие слабенькие. Для обучения я вам показываю сейчас, в принципе, этого достаточно. У нас сейчас, ребятки, обучение. Я вам рассказываю то, как, на какие моменты стоит обратить внимание при игре э, в доту Underlords. Вот, ребятки, у нас все, в принципе, все справляются. Все нормально, все хорошо. Но хотя и наших тоже продамажили. Осталось всего двое. Ничего страшного. Так, не бойтесь, ребят, здесь проигрывать, потому что проигрыш — это, так сказать, ваше просто ожидание, да? И подготовка к, допустим, максимальному своему рывку Нужно, ребят, беспокоиться Когда у вас, ребят, больше 50 хп у вашего персонажа Я говорю вот об, этой, вот об этом числе То, ребятки, когда больше 50 Можете не беспокоиться, можете выжидать Можете копить деньги И вот он, ребятки, важный момент Сейчас я вам продемонстрирую Пока что, ребятки, я сейчас буду собирать колоду Мне вот подоспело два персонажа Охотник за головами Вот мы его, ребят, проапгрейдили И Охотник за головами еще один То есть за Замечательно, замечательно, просто великолепно. Так, ну что ж, да, 8 монет осталось. Да, в следующем раунде я, ребята, вам покажу, что я имел в виду. Вот эти, ребятки, денежки тоже имеют, э, имеют свою стратегию накопления. То есть, я скажу какую. То есть, если у нас. Э... 10, то есть четное число 10, да, монеток здесь будет постоянно лежать на балансе, то нам после каждого боя будут давать бонусом еще одну монетку. Это очень важно. И так далее. Если у нас будет 20 монеток, да, вот здесь вот в этом вот, на этом пункте, то нам будут давать бонусом плюс 2 монетки в конце боя. Вот сейчас я вам, ребят, покажу. Сейчас мне ничего не дадут. Потому что у меня нет минуса Вот сейчас это за серию побед а За одну победу Так и так далее, дали нам, да, сейчас Но вот, вот этого бонуса сейчас не учитывалось Сейчас мы посмотрим, как он работает Именно в следующем уже бою Так, ничего у нас тут интересного нет, а поэтому я тратиться не буду Просто беру и пропускаю И воюю следующий бой У нас пока все идет нормально, здесь с ботами легко Поэтому, ребятки, можно не париться Думаю, они нам вообще здесь ничего Сделать не смогут Первое мое обучение было гораздо сложнее, это просто я уже сейчас немножечко принора... приноровился, поэтому уже более-менее иду и вообще прям никто мне здесь не мешает. Да, то есть вот, смотрите, про что я вам говорю, то есть у нас сейчас 16 монет, монет, то есть больше 10, и вот, ребятки, плюс 1 за накопление, это тоже, ребятки, очень важно, это влияет на экономику в целом. Имейте это всегда в виду и старайтесь как-то, если у вас, допустим, ваша колода тянет, то в начале, и вы очень хорошо уже изначально пробафались там, набрав, к примеру, вот таких персонажей, то можете спокойно выжидать и заниматься накоплениями, да, до тех пор, пока вас там жутко не начнут сливать, и вы, и вы не поймете, когда же уже вам придется, придется уже усилиться в чем-то, да, и потратиться, а, ребятки, потратиться здесь, поверьте, можно. Вот эта вот, вот штучка, да, вот эта вот вот эта кнопочка, она ведет ротацию вот этой вот, вот этой вот области, да, вот этой панельки. Что это, что это значит? То есть, когда мы сюда нажимаем вот смотрите, у нас сейчас нет нормальных персонажей, которые бы, в принципе, нам подошли. Ну, хотя, ребятки, есть здесь персонажи, но я вам сейчас просто продемонстрирую. Вот этого, кстати, Рейзера можно бы взять. Можно бы. Ну, ладно, я вам сейчас, ребят, просто продемонстрирую. Нажимаем вот сюда, мы меняем полностью вот эту нашу панель случайным образом, и у нас появляются новые персонажи. То, то есть мы можем выбрать ну, любого понравившегося и подходящего по Нашим, так сказать, запросам. Так, сейчас мы посмотрели У нас ничего ничего особого нет Сейчас смотрим, у нас также ничего особого нет Но можно ну, можно для разнообразия Набрать что-то нас интересующее Например, вот Сларка Можем взять, это у нас из разряда Чешуйчатых убийц, он нам пригодится Тоже интересный персонаж так, давайте-ка еще разок. Вот, ребятки, о чем я говорю. То есть в процессе вот этой ротации у нас может выпасть вот такая фишка. Мы просто-напросто сейчас добились того... Надо было, кстати, Рейзор тоже брать. Надо было... Видите, ребятки, мы добились того, что мы можем сейчас уже в этот ход проапать нашего вот этого Огромага. Что у нас, ребята, происходит? У нас теперь все персонажи с двумя звездочками, а это очень сильно. И вот, ребят, еще, смотрите, тут у нас подоспел Древопил. Мы его также берем, хотя... С ним можно, наверное, подождать в данный момент, потому что я хочу сохранить свой бонус э, именно финансовый, чтобы у меня была стабильность в этом плане. Так, ну что ж, давайте, ребят, продолжаем боевочку, и против нас выступает опять бот. А кто же еще может выступать-то здесь, кроме как ботов? Вот, все, ребят, погнали. Да, бот, причем уже такой, я бы сказал, прокачанный. Прокачанный, да, ребятки, вы по нему видно, и он даже неплохо так справляется, он нас неплохо просадил. У него тоже есть уже персонажи с двумя звездочками. Да, вот так вот, ребятки, происходит. У нас здесь бои. Собственно, можно сказать, и обучение я вам максимально уже показал а, по, данным, по данным моментам, по каким-то, на которые стоит обратить внимание. Так, вот у нас опять древопил подоспел, но я не думаю сейчас а, важным Именно набирать, да, то есть, ну, хотя, ребят, смотрите, какой момент, когда имеется возможность проапать кого-то, да, кого вы хотите проапать, лучше, ребят, таких брать. В прошлый раз надо было мне тоже брать, невзирая вот на этот вот, вот на финансовый наш, вот этот, на монеточный наш баф, хрен бы с ним, но главное нам, ребят, реально накопить, накопить именно существ на дальнейшее их развитие. Этот режим я вам показал, на нем мы, наверное, и закончим. Я думаю, основную механику вы поняли, как здесь, что нужно делать. Главное это делать так, чтобы у вас вот эти способности не были в разнобой, а обязательно нужно стремиться к тому, чтобы они у вас стакались и давали вам бонусы. То есть это первый момент. И второй момент, нужно обязательно следить за тем, чтобы не пропустить нужное вам существо вот в этой вот табличке магазина. И это нужно для того, чтобы обязательным образом постоянно бафать и увеличить уровень вашего героев чтобы не сливаться это ребят тоже очень важно ну и конечно еще один момент это нужно изучать э, все характеристики всех героев э, и Просто-напросто практиковаться, и тогда, ребят, у вас непременно будут победы, и непременно вы будете всех нагибать. Ну что ж, ребят, с обучением мы закончили. Если я какие-то основные ключевые моменты пропустил, то обязательно напишите мне про это в комментариях, потому что я тоже не всевышний, блин, доты, доты наши, поэтому мог что-то и даже и упустить. Поэтому пишите, не стесняйтесь, все моменты, которые я упустил. Ну а мы давайте посмотрим следующий режим игры. Это у нас называется «Одиночный режим». Чем отличается от обучения, то что здесь у нас нет уже таких пауз И здесь мы можем выбрать уровень сложности, интересующий нас я выберу самый сложный и попробую на нем немножечко сыграть Я говорю, от начала до конца я играть не буду Я просто продемонстрирую вам режим И вы уже поймете, как у нас происходит уже настоящая игра, настоящая боевочка Вот у нас, видите, секунды идут Они у нас активны, плюс еще вот такая полоска, да, идет Она тоже э, эквивалентна вот этим секундам И как только закончится время, она у нас тоже закончится Поэтому можно смотреть по полоске, можно смотреть по секундам, кому как удобнее Ну что ж, э, какой у нас расклад? Давайте попробуем собрать какую-нибудь колоду с магами Давайте начнем тогда с Огромага Он у нас достаточно крепкий, выносливый И очень даже дамажащий в начале игры персонаж Вот с него мы и начнем Вот, то есть давайте, погнали, друзья Так, ну с мобами, как обычно, легко и просто все я думаю, смысл вам понятен, что э, у нас раунды идут, а когда у нас идет раунд, естественно, э, время у нас на него отведенного нет, пока, мы, пока одна из сторон не победит. И все игроки, вот, которые здесь находятся, да, с левой части экрана, они будут нас ждать. Э, выбор какой-то награды, ну, здесь, смотрю, он, да, тоже ограничен, вот как и закончится время, поэтому, ребятки, выбирать нужно быстрее. Возьму к себе вот такую вот награду и про проапаю немножечко нашего персонажа. Так... Ну что ж, значит, маг у нас есть, и нам дают, дают на выбор еще одного персонажа. Наверное, возьмем мы какого-нибудь а, кроху, да. То есть, у нас есть маги, и нам нужны защитники. А защит, защищать магов нужно обязательно, да. То есть, у нас такой маленький защитник, но, тем не менее, он пускай у нас будет, да. И смотрим сюда, ребят, не забываем, что нам нужно собирать. Так, в бою, естественно, этого мы сделать не сможем, а, попозже немножечко. Так, и сразу, ребят, пока у нас идет бой, не обращать внимания, нужно смотреть, что мы будем Дальше качать, или шаманов, троллей, да, то есть, или еще кого-нибудь возьмем, наверное, пока что, чтобы у нас, ребят, больше было возможностей для развития, мы можем выбирать, да, то есть, когда у нас идет бой, открывать магазин и выбирать, так, неприличные богатства, плюс один к выбору предметов после раунда нейтралов, так, это не очень, вот, ну ладно, возьмем кольчужный доспех, так, и повешаем его на какого-нибудь... Эм первостоящего. Так, мне говорят, что можно еще одного, да, выбрать. У меня есть еще возможность купить одного шамана, да, то есть я выбираю второго шамана. Ну и, конечно, раз у нас можно выставить три персонажа, значит, я выставляю третьего бафов. пока у нас нет, а это не очень-то хорошо. Так, часовщик, шаман, так, что у нас есть? Ладненько, тогда пока ставим так все, как есть. Старайтесь, ребятки, следите все равно за монетками, за вашими, чтобы лишнего не тратиться. В началь... На начальных уровнях не советую крутить вот эту вот ротацию, чтобы просто так не тратиться лишний раз. Пусть лучше мы посливаемся несколько раз, нежели мы э, потом в конце будем обладать самым минимум по деньгам и у нас не будет возможности развиться. Да, я предпочитаю э, вот эту сумму наращивать. Ну, тоже, ребятки, зависит от ситуации. Смотрите по ситуации. Если у вас начинают слишком быстро сливать, конечно же, надо будет тратиться. Так, сапоги ускорения, накидка сопротивления магии. И 100. Вот это вот, ребятки, очень хорошая штука, я считаю. Так, да, и можно шамана теней апнуть. Замечательно. Апнули. И теперь давайте-ка... Этому шаману дадим вот эту штуку, да, то есть у нас при атаке добавляются так, получение умана за совершение атак, отлично, он будет атаковать и будет получать еще, так, и смотрим, ребят, у нас здесь подоспели воины, крепыши или звери, что нам сейчас нужно, давайте возьмем просто акса тогда, пускай он у нас будет, почему бы и нет, все, у нас, ребятки, битва уже против, а, против бота, против бота битва и я смотрю, что шансы примерно равны. Так, вот этот шаман умеет, да, превращать. Отлично. Этот умеет ускоря... ускорять атаку наших, наших всех союзников. Тоже очень крутой эффект. Ну и мы справляемся пока что с первым ботом. Вот так, ребятки, у нас происходят боевочки. И вот так это все выглядит Победа, друзья И за победу, да, когда вы побеждаете Вам дается бонус э, в виде призовых 5 э, плюс за раунд И за победу тоже, ребятки, дается один золотой Вы не думайте, что слишком много За победу один золотой Если вы проиграете, у вас будет просто минус золотой Так, мне предлагают выставить еще одного Так, смотрим, ага, можно кроху взять Да, и мне предлагают лучше взять кроху Но почему? Я лучше выставлю акса, наверное У нас будет баф, нет? Нету бафа? Нет, ребятки, бафа нам нужно 3 персонажа Вот с таким вот а, навыком воина. Ну, мы выставим разных, чтобы у нас было, были разные у каждого навыки. Этот умеет агрить, а этот умеет бросать, бросаться камнями. Так, ну, видите, пока я не кручу я ротацию никакую, потому что, выжидая, возможно, мне что-то еще и придет. Так, против нас тоже персонаж с четырьмя. И я думаю, что... Да, у нас сейчас очень сложный проблем, потому что у них есть вот этот вот персонаж, который очень сильно дамажит по площади, когда набирает ману. И он сейчас это сделает, и мы очень сильно можем просесть. Вот, ребят, было кольцо... И да, оно действительно просаживает просто всю пачку. И благодаря этому они, наверное, сейчас нас и сделают. Хотя не факт, не факт. А может быть, да, все, ребята. Вот, видите, вот благодаря вот этой своей ульте, очень сильный персонаж, кстати, да, вот этот тут, вот, особенно если проапанный, они нас и победили. Ничего, ребятки, я как и говорил, не бойтесь поражений. Это, ребят, будет постоянно. Это лишь передышка. А, да, то есть нас, нам дают немножечко, но зато... Зато уж не совсем... Совсем уж ничего не дают. Так, смотрим, что здесь. Кристальная Дева Маг. Я, наверное, ее возьму, потому что она умеет пополнять ману близлежащих... близлежащих... Близ, товарищей. И Дракончик тоже Маг Пака я тоже беру. Ну и Огра тоже беру, потому что так, ладно, хрен бы с ним, что у нас осталось 9. Но нам это просто сейчас необходимо набирать бойцов. Так, смотрим Дальше. Нам сейчас необходим, потому что если бы я не взял вот этих персонажей, да, они нам будут... Вот эти персонажи нам просто сейчас необходимы. Смотрим. Да, мы сейчас просаживаемся, я вижу, что мы проигрываем, но давайте, ребятки, собираем нормальную колоду, нормальную группу с нормальными существами. Ну, я даже смотрю, не все так плохо, как я думал. Вроде как даже наши чуть-чуть справляются, да, превращают там вовец. вец нашего соперника, да, и в принципе справляются. Итак, продолжаем, ребятки, битву с ботами и продолжаем копить деньги. Пока я не считаю нужным а, что-либо покупать, пускай нас просаживают немножечко, это не страшно, но мы пока, ребят, копим денежки. Не забывайте, что и противник тоже всегда бывает не самый топ попадается, и даже если вас слили, а не факт, что в следующий раз вы не сольете. То есть в любом случае вы будете побеждать, и в любом случае не надо бояться проигрышей. Вот сейчас вроде у нас все хорошо идет. Да, видите, превращаем, значит, в курицу и потихоньку раздамаживаем. Отличный боец наш шаман. Он тоже немножко схватывает, но я думаю, он справится. Хотя нет, ультанули его и немножечко не хватило. Ну вот видите, это не страшно, друзья. По крайней мере, урона мы вообще мало понесли. И не нужно этого бояться. Так, давайте смотрим, что нам сейчас подойдет. Уже, наверное, что-нибудь годное, да, должно подойти. И плюс у нас есть бонусы, и мы ничего не потеряли. То есть нам дается... Да, то есть Акса мы можем уже проапгрейдить. Замечательно просто. У нас получается, да. Плюс еще мы просто своим ходом догнали до а, 5 персонажей на поле. Так, смотрим, значит, дальше, ага, можно джиггернаута взять, это очень хорошее будет дополнение, да, у нас как раз он дополнит нашу коллек коллекцию воинов наших, да, то есть мы сейчас укрепили здесь позиции, вот так вот мы, надо было, кстати, в уголок их поставить, было бы еще более эффективнее, ну ладно, пусть будет так, смотрим, что нам здесь еще при предоставляют, значит, есть чешуйчатый воин, очень-очень тоже хороший, да, сопротивление магии и брони дает. Но я, наверное, все-таки пока ограничусь тем, что у меня есть. ну можно, ребят, на всякий пожарный просто взять и приобрести, чтобы он у вас был. Посмотрите, что будет вам в дальнейшем выпадать. И, возможно, если они часто пойдут, то можно будет его апнуть быстрее, чем кого-либо еще на поле, да? Ну, я уже вижу, что у меня один воин апнулся. И я, наверное, все-таки на него сейчас одену вот этот доспех, чтобы было нам веселее. Так, Кроху, кстати, тоже можно апнуть. Замечательно. Воспользуйтесь этой возможностью. И... Раз у нас больше нету никого а вот в этой ротации, да, именно, я, наверное, не буду тратить монетки. Я просто их разумно раз использую и оставлю здесь. Так, у нас, значит, маги. Сейчас э, в приоритете надо, надо, Вот, да, у меня есть дракончик И есть вот это кристальное дева И надо, кстати, будет сейчас уже с этим что-нибудь подумать Но это в ближайшее время У нас сейчас пока перерыв, ребят, тоже Смотрите, что у нас дает перерыв Это просто мы бьемся против, против модов Какая вот сейчас у нас последовательность э, в, Именно в, в одиночной игре Такая же, ребят, будет в последовательность При игре с а, реальными, допустим, игроками То же самое будет Такие же будут перерывы и все будет в такой же последовательности. Поэтому, смотрите, каждый, как, каждый перерыв у нас вроде каждые 5 раундов. То есть, 10-й, 15-й, 20 25 и так далее. То есть, это будут перерывы, за которые нам будут давать определенные награды. Смотрим, какие награды нам дают. И, конечно же, стараемся выбрать самые сильные. Маска безумия, милость каждый человек и душ. Союзники в радиусе от чернокнижника. Ничего, ребят, хорошего. Возьмем, ладно, не милосердие, да, для людей. Вот так вот. Вроде как взяли, да, потому что я не знаю Так, да, смотрим, ага, подоспел еще одна у нас а, Еще один маг достаточно неплохой, его берем также, да И смотрим, что у нас есть Я, наверное, сейчас здесь апнусь И оставлю, так, ага, Джиггернаута можно взять Вот я думаю, что нет, лучше мы возьмем вот так вот персонажа Джиггернаута Потому что его можно прокачать А дальше уже будем смотреть И, конечно же, оста постараюсь оставить бонус Посмотрим. Так, все, смотрим. Надо, ребят, все-таки мне в это, в уголок скомпоновать, чтобы у нас э, наши маги стояли всегда в углу. Их так будет э, сложнее гораздо слить. Так, ну что, продолжаем, друзья, играть против мод, мобов, а, точнее против э, искусственного интеллекта. Да, вы видите, как у нас иногда бывает. То есть, э, главное, какие, каких ты используешь юнитов, что мои стоят прям жестко. Вот этот снайпер, он прям просто выносит. Если его не вынести, да, он очень хорошо может снимать всех ваших персонажей. Но ну, это такое ситуативное явление. Так, ну что ж, победили мы, это просто великолепно. Смотрим дальше, кого можно проапгрейдить. У меня сейчас, на данный момент, всего лишь все маги стоят у меня на скамейке запасных. Джиггернаута можно апнуть. Давайте это сделаем. В общем, у меня много персонажей, которые действительно могут держать. Так, магов мы ставим. А, вот это у нас дальнобойный персонаж, который превращает всех в лягушек и в прочую нечисть. Это у нас усиливающий, мы его тоже спрячем. Вот, и пускай они будут держаться вот таким вот а, плотным пучком. Так, а, нейтральную деву возьмем, кристальную, потому что если мы ее апнем, это будет очень серьезная штучка. Так, бивни я, бы не думаю, брать не будем, потому что дикарей мы развивать уже точно не будем. У меня, скорее всего, будет... А... Будет мой, моя группа исходить из воинов, может быть, даже крепких и, скорее всего, из магов. И на этом мы будем стараться строить, строить игру. Так, смотрим, что неплохо так сливают наши, но и сливаются тоже, да? Накопи, Ага, в курицу вовремя превратили, иначе бы он ультанул. А если бы он ультанул, было бы хреново. Да, ребятки, пока мы справляемся, даже с самыми практически... Нет, до топов мы еще не дошли, с топами мы еще не сталкивались, но... Посмотрим, что будет. Ну, это, в общем, не страшно, не критично. У нас по... А, топ этого я пока, как я вижу. Так, все, смотрите, Огромага можно апнуть. Это просто замечательно. Нам сейчас, друзья, везет. Обычно, ребят, так не везет. А, расколотый страж, а, шаман. И плюс он у нас первородный. У нас первородный есть один, это вот этот. И можно, ребятки, его тоже взять и вместо кого-нибудь поставить. Так, возьмем расколотого стража. Я, наверное, сейчас апнусь немножечко и поставлю его. Да, ребят, вот так вот у нас получается. Мы вовремя поставили того стража, но у него есть своя особенность. Наша колода становится гораздо сильнее. Ага, у, у этого персонажа уже есть, кстати, третьего уровня дерево, но друиды, они сами себя бафуют. У них есть способность э, своеобразная поднимать себе звезды, поэтому у друидов, если вы видите с тремя звездами там какое-то дерево, это, это нормально. Так, так, так, пока что наши справляются, и это, наверное, из-за того, что у нас бафы просто удачно совпали, да, то есть у нас первородные, крепкие, шаманы, ну плюс у нас много очень э, танчащих э, существ, то есть у которых много ХП типа вот этого э, и вот этого вот, да, типа Акса и Крохи. Так, так, да, отлично, мы сохранили бонусы, так, вот этого чувачка мы тоже берем. Резера его нужно Просто по умолчанию апать Так, потому что у нас это очень Сильный персонаж, я даже не знаю Вместо кого бы я его поставил, но вместо какого-нибудь Наверное, Но у нас плотная сейчас Плотная-плотная, значит, группа Так, сейчас посмотрим 6 из 6, отлично Пусть пока будет такая группа А там мы будем смотреть, кого можно Проапать, 48 Да, то есть смотрим А против нас не очень сильный соперник Как я посмотрю вроде как внешнее первоначальное такое впечатление, но это может быть обманчиво. Да, да то есть очень иногда бывают очень сильные ультимативные атаки, которые просто могут снести весь ваш э, всю вашу группу. Вот как сейчас, например. Да, ну сейчас просто да, просто мы вы вытянули еле-еле, но мы вытянули, друзья. Так, смотрим кристальную деву. Если апну, то мы ее непосредственно поставим уже в нашу пачечку. Пока у нас стоит вот это. Ну, тут, кстати, бонус к первородным у нас идет. Так, смотрим, что у нас здесь: шаман. Шамана, шаман. Тут сразу два шамана теней. Можно, кстати, их сразу же собирать. Маги. Пора, мне кажется, выставлять магов. Но кого мы же продадим все-таки, я даже не знаю. Так, первородные. Оставим, наверное, кроху, оденем на него наш доспех. И вот этого, наверное, акса все-таки мы продадим. И поставим уже какого-нибудь. Успел, нет? Похоже, я не успел поставить, да? Черт, тем самым я ослабил свою колоду. Ну, ладно, я думаю, что справятся, ребятки. Справятся, надеюсь, они с этими волками. Если они справятся, будет, конечно же, хреново. Так, акса я продал, и это, ребятки, не просто так, потому что мне необходимо сейчас прокачать своих персонажей. Да, похоже, волки сейчас под подсольют тут всю мою колоду. Потому что, я смотрю, уже, уже нехорошо дела пошли. Да-да-да, то есть очень-очень сильно они дамажатся. Может быть, да, нет, все-таки, да, у нас, смотрю, Огр вывозит свои, своими быстрыми э, бафами, которые усиливают скорость атаки Отлично, справляются наши персонажи, отлично просто, великолепно, друзья Великолепно, затаскиваем, и даже с минус одним человечком мы можем, мы имеем э, возможность выбор сделать Так, Капюшон Непокорности, вот это у нас не очень-то подходит Это тоже не очень подходит, только для дикарей Капюшон покорности 50 к сопротивлению магии 10 восстановления здоровья Это мы берем Шамана теней мы апаем. Раскол этого стража можно взять, чтобы вот так же апнуть. Так, а, хранитель света. Блин, у меня уже тут вообще ничего не, не влазит. Можем поставить. Так, а, давайте рейзера поставим сюда. И оденем на кого-нибудь уже этот а, доспех. Вот давайте на него. Да-да-да, давайте смотрим, что у нас будет дальше. Надо было его прикрыть, рейзера, блин, ну ладно. Ладно, ладно, сейчас его просто быстро снесут, если ничего не предпринимать. Его уже начинают сносить, надо было, ребят, его спрятать назад, потому что у него хорошая ульта, а его вынесли в первую очередь. Но это, ребят, уже моя ошибка, поэтому надо всегда успевать отслеживать такие моменты. Команда попалась не очень-то слабая, и я смотрю, они наших просто раздамажили. Но ничего страшного, ничего абсолютно страшного сейчас не произошло, просто нас немножко потрепали. Так, что-то у меня тут много всех накопилось, надо магов-то уже, наверное, выставлять и выстраивать из них какую-то сидеть. Так, кристальную деву апаем, и вот она, ребятки, придется сейчас ее поставить срочненько. У нас теперь из магов вырисовываются враги, э, враги получают минус 40 к сопротивлению магии. Так, прячем магов назад, это очень важно, причем всех. И закрываем их э, теми, кто покрепче спереди, да. Смотрим дальше, что можно сделать. 75 дня золота. Теперь, ребятки, можно уже немножечко и по, э, по -по -по посмотреть, что у нас можно. Так, дракончика давайте попробуем апнем. А, так, смотрим, кого еще можно взять. Так, так, так, там вроде наши, у наших все вроде хорошо, как я вижу. Так, вот это вот, да, вот этому тоже берем. Вот этого персонажа. И давайте смотрим, вроде у нас пока все... Не очень хорошо. Да, я смотрю, не совсем хорошо они справляются, но ничего страшного. Ведь мы тоже неплохо так их подамажили. Так, ладненько, смотрим, ребят, дальше. Сейчас нам обновят здесь, и уже после этого я буду делать ротацию, пока я не буду ее делать заранее. Смотрим, что мы здесь можем получить. Так, э, ничего хорошего на самом деле. Еще раз смотрим. Ага, можно, в принципе, демона взять Нехилого такого Так, смотрим дальше, опять ничего нормального И, ребятки, еще один рейзер И вот вместо кого бы его Давайте вот этого тогда уберем пока Берем резер одного, рейзера Да, смотрим еще Кроху можно проапать Блин, всех надо апать, но места нет Немножко я неправильно как-то что-то делаю Вот этого, скорее всего, мы Шаманы сейчас уберем И посмотрим еще Так, огра-мага не знаю, насколько важно пока апать. Давайте дальше смотрим. Так, кристальная дева, бивень. Мы, ребятки, сейчас сливаемся, насколько вы видите. Так, Огры-мага. блин, я бы уже мог двоих взять. Так, мне бы сейчас дракончика апнуть, или вот эту, или вот эту вот, э, вот эту вот женщину. Да, вот они как раз вдвоем подошли. Замечательно, друзья. Замечательно, просто великолепно. Так, так, так, вот мы сейчас их и выставляем. Надо нам срочно. Открыть еще один слот, выставляем дракончика и выставляем... Так, закрываем это все дело и давайте вместо кого? Вместо, наверное, вот этого джиггернаута мы выставим еще одного мага и нам, по идее, нужен еще один для полного счастья. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, выставили мы магов, так, капюшон бы одеть на кого-нибудь, но уже не получится... Так, ну вроде пока что наши маги ультуют, критуют, вылетают из них спелы и все достаточно неплохо. Да, друзья, теперь уже мы тащим. Но нам нужен еще один маг, чтобы просаживать у соперника сопротивление магии по максимуму. По максимуму, друзья. Так, сюда, значит, этого ставим. Вот этот, я думаю, нам уже не понадобится. У нас есть, по-моему, три. Хотя, подождите, у нас сколько воинов? Так, ага, Расколот и Страж. Апаем. Апаем его, да, то есть так, Медуза. Давайте смотрим, кого еще можно выбрать. 63. Так, маги есть. Первородные есть. Бессердечные есть. Шаманы. Может быть, шамана? Так, тут у нас ничего нет. Смотрим дальше. Так, так, так. Это демон нам тут вообще пока ни к чему. Еще, ребят, смотрим. Так, так, так. Шаман теней. Лина. Берем ее. Так, у нас сейчас будет против недержата. Я вот сейчас зря сделал, что немножко подслил. Да, да, да. Надо было продержаться. Да, достаточно неплохо у нас, кстати, выносят маги Да, и мне прям нужен еще один Чтобы у врагов была 100% минусовка К сопротивлению магии Это очень будет круто Так, смотрим, что нам можно взять Священная реликвия, 60 отражает 30% И так, что же взять? 60 к Вот так атак Давайте возьмем эту штуку так, берем еще одну лину. Так, берем, значит, заряжаем пушечкой кого-нибудь. Кого бы зарядить-то, а? Нормальная атака. Давайте нашего тролля. И здоровье мы дадим, пожалуй, какому-нибудь магу. Можно даже вот сюда, нашему рейзеру. Так, смотрим еще, кого можно апнуть. Расколотого стража берем, попробуем про прокачаем. Так, так, так. Маги, друзья, мне нужны маги. У меня а, маг есть, хотя... Подождите, нам нужен уникальный маг, еще один. Блин, какая толпа прям налетела, а. Со всех сторон просто меня хотят взгреть. Со всех сторон, но маги, смотрю, вроде справляются. Отлично. Просто с спеллами захреначили всех и все. Великолепно. Так, ну, тан танки у меня, слава богу, есть. Так, и смотрим, друзья, что сейчас можно сделать, что нам сейчас можно взять. Так, алхимик. А, да, надо найти еще одного уникального мага. И кто же это будет Так, смотрим, надо открывать Ага, Рейзер, отлично Прокачали Рейзера, замечательно Просто, так, снайпер нам не нужен Смотрим дальше Кого можно взять, так, берем Лину Точнее, это у нас Кристальная Дева, так, этого мы убираем Отсюда Джиггернаут, он уже не нужен, наверное Будет нам, ага, вот, а подождите Это не Мак у нас, да, кто у нас Мак Мак, отзовись, ага, вот она Лина, отлично Отлично, еще немножко, и у нас будет очень мощная Лина с очень мощными статами. Так, смотрим, что у нас происходит. Да, похоже, у нас, у наших проблемки, да? Потому что против нас тоже э, вышла группа именно из магов, которые посильнее оказались, чем наши. И нас просто-напросто сливает. Но немножко мы потерпели. Смотрите, мы их тоже практически поражали, но не до конца. Это один из самых сильных ботов сейчас был, который против нас выступает. Не до конца мы немножко его дожали. Сейчас посмотрим дальше. Так, раскол Страж. Берем. Берем-берем, друзья. Набираем обороты. Смотрим. Так, пак. Пак у нас есть. И паков мы тоже, наверное, соберем. Но нам сейчас важно следующее. Нам нужен еще один маг, уникальный, которого у нас нет на поле. Так, так, так. Вроде все есть. Подождите-ка, у нас вроде... А, нет, это тоже есть у нас. У нас все сейчас есть, кроме одного. Нам нужен один эксклюзивный и уникальный маг. Лину берем. 59 остается. Так, так, так. Давайте, ребятки, прожимайте, прожимайте спелами. Давайте, давайте, давайте. Еще чуть-чуть, еще немножко. Да, вот так, ребятки, у нас магии и действуют. Да, то есть не всегда, конечно, все хорошо у них получается. Но получается, да, да, да. Вот так вот, просто легко. У нас помогает шаман, который с ними, который превращает в куриц. И вот они, как-то, отчасти. Благодаря ему и выиграли. Тролль у нас есть в пачке. Кстати, можно вместо этого тролля и поместить какого-нибудь э, более лютого персонажа, например, вот этого. Вот этого, например. Почему бы и нет? Да, да, да. Но тролль прикольный давал, статы. Бафы. Так, кристальную деву берем. Так, вот этому мы шаман отсюда вообще удалим. Хоть он и делал неплохие вещи, но мы его удаляем. Он не совсем маг у нас. Так, так, так. Кристальную. Ага, вот он, хранитель света, друзья. И вот сейчас мы усиливаем нашу деку с, мадами, с магами полностью. И надо было еще предметик успеть ему передать, но я не успел, походу, да? А может, даже успел. Так, смотрим, кто, кого нам, может, еще кристальную деву прикупаем. Так, вот у нас две стало. Так, кого бы сейчас нам по приоритету попробовать сделать? Так, да, ребят, магов мы сейчас по максимуму пропали, И у нас теперь у соперника минус 100 сопротивлений к магии. Ну, я не знаю, насколько это сейчас мне поможет вообще. Пока что вижу, что с трудом э, мои справляются, потому что здесь остались танки, которые неплохо так дамажат, да? Ну, осталось только надеяться вот на этого, на последнего персонажа, но я смотрю, у него ничего не получится. Но, ребятки, это уже гораздо лучше, гораздо лучше. Мы еще сейчас проапаемся. Нам бы сейчас кристального стража нормально, но они у нас, кстати, не участвуют, по-моему, хренашечки. Эти кристальные стражи. Смотрим, что у нас есть. Так, кристаль... кристальные стражи. Так, дракончики. Кого можно апнуть? Кроха. Рейзер. Так, смотрим-смотрим еще. Кристальные стражи, да, у нас они тоже являются магами. А Хотя нет, они, по-моему, вообще не маги даже. А что я их тогда апаю? Черт побери, а. Вот они у нас. Только место занимают. Так, ну давайте я двоих тогда уберу. Возьму Рейзера. Так, и у нас здесь естественный отбор. Отлично. Надо было подождать, друзья. Надо было немножечко подождать. Кого же первого мы прокачаем, я даже не знаю. Но мне, по идее, нужно... Ну, кристального стража я бы уже прокачал. Еще бы немножко надо было подождать. Но не получилось. Так, ну против мобов мы вроде справляемся. Вроде все хорошо. Так, и выбираем что-нибудь. Так, плюс опять капюшончик. А, так, лечение... Противник снижается за 5 за каждого уникального бессердечного. Но у меня, кстати, бессердечный есть. Поэтому мы это все возьмем. Нам, думаю, это пригодится. Так, ну что ж, у нас очень много денег. Поэтому надо, друзья, апаться. Апаться очень-очень сильно. Вот она, Лина. Вот они, дракончики наши. Так, убираем этого стража. Берем Лину. Так, смотрим еще. Кто у нас тут есть? Огрмак. У нас, кстати, тоже в пачке есть. Но у нас, по-моему, нет возможности. Так, кого еще проапать? Где у нас? Так, еще один Огрмак. Блин, вот мы, ребятки, и Кристальную дело проапали, и Дракончика пропали, но не до конца еще. Так, оставляем пока бонусы, больше я не буду сейчас пока раскатывать. Мы пока вроде даже иногда можем даже кого-то и подслить, как вы видите. Да, то есть у нас э, сейчас против нас был... но ну, это один из самых слабых ботов, поэтому у нас так вроде как все получилось. Но, ребятки, на это надеться не стоит. У нас сейчас магов полная колода. И мы сейчас думаем, с кем же, же все-таки ее ассоциировать. Бессердечные есть. У нас есть определенный баф на это дело. все. Так, можно а, кого-то из а, крови взять. Можно драконов взять. Так, неуловимых. А, неуловимых. Так, это не обязательно. И воинов. Воинов, кстати, у нас что-то не хватает. У нас прям просел. Но у нас сейчас маги, друзья. У нас маги, поэтому мы качаем магов. Так, стражница. Так, Троллер Блэйд не нужен нам. Так, что-то как-то странно, у нас ротация происходит. Вот она, Лина, отлично. Все, мы ее апнули до третьего уровня. Замечательно, друзья, просто. Можно подсобрать какого-нибудь танка, например, Кроху. Да, и тогда будет все окей. Смотрите, как они быстро нас задавили вообще. Расколот и страшно. Ну, я уже договорился, что я их собирать не буду. У меня будут первородные только с двумя. С двумя, значит, да. И я буду пробовать, когда, значит, кого собрать еще. Или все-таки мне танков каких-то подсобрать, или я не знаю. Так, смотрим дальше. Кто у нас есть? Вершитель судеб. Так, мне нужны определенные юниты. Сейчас уже можно выбирать, потому что у нас дело близится к концу. Так, можно кроху подсобрать, чтобы он был немножко пожестче, чем сейчас. Так, кристальную деву давайте собираем, продолжаем. Так, так, так, где у нас еще кто? Так, так, так, ага, Рейзера тоже берем. Гристальная Дева Рейзер. Так, 57 у нас. Так, так, так, смотрим еще. Так, мага, в принципе, тоже можно было бы. Но ладно, пока с ним мы по повременим немножечко. Так, все, до 51 я дошел, хватит. Ну, я смотрю, мы сливаемся очень жестко. Немного нам наносит дамага, но тем не менее, друзья, мы сливаемся. Играем, кстати, против самых хардовых ботов. И так, вот это у нас почему на первом месте-то стоит? Она вообще должна стоять сзади где-нибудь Вот здесь вот Да-да-да, так, кроху, ребят, мы подсобрали Еще одного, отлично Так, смотрим дальше Так, бонус жалко отдавать Но, ребят, сейчас уже необходимо И сейчас необходимо это делать э, Еще быстрее для того, чтобы вызвать Кого-нибудь на поле Так, смотрим, смотрим-смотрим а, смотрим. Так, давайте, ребятки, все-таки прокрутим Немножечко еще и посмотрим, кого можно выбрать. Да, рейзер собираем еще в одного. Надо, ребятки, усиливать стараться сейчас по максимуму. Не жалеть денег, иначе у нас будут большие проблемы. Так, пока бонус, ладно, оставим. У нас еще пока что 46, чуть меньше 50 кп. Но мы видим, у нашего противника уже идут с тремя звездами враги. Это очень серьезно, друзья. У нас уже все ультанули. И ультовать уже особо некому. Да, пока что, ребят, мы сливаемся. Вот такие, ребят, у нас боевочки в Dota Underlords. Необходимо очень много контролировать. Тут, ребят, реально целая стратегия. И только вы сами для себя выберите, какая будет для вас удобнее. 5 за накопление, 1 за серию поражений. И вот, того мы получаем, что ни хрена не получаем. Так, смотрим. Что нам можно кого обновить? Сейчас уже, ребят, денег не надо жалеть. Сейчас уже надо идти просто-напросто смотреть и выбирать, когда же вам подвернется ваш тот самый вариант. То есть вот сейчас надо тратить деньги и смотреть, кто же есть подходящий. Так, Рейзер еще один подошел. Отлично. У нас сейчас ящеры. Блин, надо было немножечко... Ребят, всегда контролируйте, какая у вас, какой у вас раунд. Тридцатый, это, это тоже такое четное число, да, тридцатый. Это у нас опять бой против ботов, вот против таких, а против которых можно реально и подождать. То есть не особо сливать, что-то там деньги сливать не надо. То есть можно подождать, и у вас просто это еще дает один шанс вам, что у вас будет на выбор предоставлены хорошие юниты. Так, что мы смотрим? Так, убийцы неуловимые, и после черного короля владелец становится невосприимчивым к ваги на 7 секунд, после того, как первый из вражеских героев получает полную ману, ага вот так вот, да, владелец становится невосприимчивым и что же мы протупили сейчас, вот, ребят, нельзя тоже тупить, я сейчас просто протупил, я не... некоторые предметы не знаю, что дают, по умолчанию поэтому приходится вчитываться, в итоге нам дали какую-то херню извиняюсь за выражение, ну ладно, давайте, ребят, еще раз прокрутим, и нам нужно сейчас собирать, вот он, Razer. И еще один нужен рейзер, чтобы у нас свершилось чудо, друзья. Так, кроху можно тоже взять. Так, дракончика надо отсюда убирать. Кроху мы берем обязательно. Так, ну что ж, смотрим, что у нас произойдет. Очень жесткий уже противник. У некоторых уже по 10. у меня еще пока что 7, понимаете, слотов. Надо, ребятки, уже с этим что-то делать. Ничего в этом хорошего нет. Мы проигрываем именно тоже из-за этого. Не забывайте контролировать слоты. Нас сейчас быстро очень раскатали. Но мы их, кстати, тоже нормально продамажили. Не, не, не это, независимо от того, что у нас было очень такое жесткое, очень жестко мы уступали им, да, по, по, в плане юнитов. Так, смотрим, смотрим, смотрим, смотрим, что у нас здесь, ну дайте же мне уже кого-нибудь нормального, дайте мне возможность прокачать моего рейзера. Да что ж такое, кроху нам дают опять, кроху нет, я наверное сейчас не буду на кроху переводить деньги. Так, так, так, давайте мы все-таки разовьем еще один слот. Поставим еще одну из... Еще... Не успели, друзья, не успели. Это может быть финальным для нас э, матчем. Просто мы реально не успели. А надо успевать. Против нас сейчас идет игрок, которого 10 героев в колоде. И очень-очень это не круто. Да, но все равно маги ультами они просаживают, но не так, как хотелось бы. Вот, ребятки, видите, из-за такой вот а, небольшой оплошности... Да, ребят, надо все успевать делать здесь быстро. Да, мы еще живем, но это, я так понимаю, мой последний бой. Если меня сейчас сольют, то уже придет не точно хана. Так, ну что ж, давайте поставим кого-нибудь. Кого мы поставим? Значит, давайте танк одного поставим. Но я думаю, он не сыграет важной роли. Лучше, наверное, будет поставить сюда какого-нибудь рейзера, да? Чтобы побольше дамажили. Да, смотрим дальше. Это у нас, ребят, последний бой, поэтому можно сливать все свои деньги практически. Так, хранитель света у меня еще, по-моему, даже не прокачанный на максимум. Это очень-очень плохо. Вот он, родной, успел. Я его апнул, Рейзера, отлично. Ну, теперь посмотрим, да поможет нам Всевышний. Так, как у нас сейчас будет происходить боевочка. Пошли ульты. Все-все-все-все-все туда, все в них. И смотрим, друзья, что же у нас сделают. Да, ребятки, мы справились Благодаря тому, что мы получили, наверное, вот этого рейзера третьего уровня Самого топового, который дамажит теперь мама не горюй Так, ну что ж, нам осталось прокачать остальных Давайте попробуем, мы еще не сдаемся на последнем издыхании Но мы, ребят, бьемся по максимуму Так, смотрим, что у нас тут можно сделать так, воинов, не знаю, так, 24 нам, у нас, кстати, есть возможность еще одного поставить защитника, я даже не знаю, или вот эту тетеньку поставить, или все-таки танка. Ну, давайте поставим танка, чтобы сдерживание было получше, вот сюда, наверное, даже поставим, у спереди, чтобы рейзера кто-то так в открытую не дамажил, и глянем сюда, так, и еще один раз, и все, все, ждем, ребятки, да поможет нам опять. Так, у нас опять сейчас какой-то хардовый... Видимо, у него один есть третьего уровня, а остальные все танки в основном, да? Ну да поможет нам реально кто-нибудь. Так, ну все, вот мы благодаря ультам, да, вот этим вот, мы немножко просаживаем. И благодаря тому, что у нас сейчас сниженная магия, у нашего противника сопротивления, все равно у нас, зараза, просаживает. То есть очень-очень сильно. У нас вот остался один рейзер, он вроде сейчас накопил, да, и почему-то не хочет ультовать. Ультуй уже, родной, ультуй! Как мы видим, тут их двое, и да, то есть ничего хорошего не получается из этого. Но дамагу они нам нанесут по минимуму, мы еще, ребятки, поживем. И это тоже очень важно. Семени нам нанесли, и мы, ребят, живем, живем, живем на последнем издыхании, но мы постараемся затащить, что мне, ребятки, не хватает. Мне сейчас необходимо выйти в еще один слот, а до него еще как до луны пешком. Ну что ж, 27, это я 5 раз постараюсь по 5 прибавить, да, даже по 4. И мне, наверное, этого все-таки не хватит. Да, я бы вот эту еще женщину прокачал, если бы она мне попалась. Она навряд ли попадется. Нет. Ага, попалась, попалась, друзья. Еще одна у меня есть третьего уровня. Все, ждем. А, у нас теперь, у нас сейчас бой, бой с ботом. Бой с ботом, бой просто с промежуточным боссом. И надеюсь, что мы его победим, черт возьми. Ну хреново на самом деле, он у нас всех танков слил, представляете, какой он мощный? Давайте, давайте, давайте, ребятки, ну офигеть, мы даже его не затащили. Так что у меня не сильно мощная пачка с магами получается, так себе, если честно. Дракон их просто всех расшатал, это первый мой слив. И вот, ребят, когда мы проигрываем, нам всего лишь дают на все выбрать что-нибудь. Одно посох, черного короля, еще один, у нас уже такой есть один. Или, а, я хотел его выбрать, но у меня не получилось Так, давайте, значит, дадим кому-нибудь уже посох черного короля И у нас давайте попробуем набрать Нет, мы не, не сможем набрать По максимуму я потрачу Но не смогу То есть буквально не хватило одной ротации Ну что ж, в следующем бою я это наберу и, А кого, собственно, выводить-то тут никого и, и не выведешь уже, кроме крохи Так, у нас трое третьего уровня И посмотрим, что мы сможем сделать Это у нас все маги Погнали! Пошла, пошел жесткий накал страстей, жесткий дамаг, давайте, где ваши ульты, вот у нас вот этот вот просто плохо прокачан, вот волшебник, и поэтому силь, сильные ульты мы не ожидаем, давайте, давайте, ребят, давайте, держимся, держимся, держимся, ультуем, критуем, как можно, отлично, отлично, мы, ребятки, справляемся, мы справляемся практически э, со вторым по значимости топом э, в этой пачечке То есть, это, ребят, у нас хардовая а, одиночная игра На самом эпичном уровне сложности С нечестными, так сказать, героями Ну что ж, мы победили И нам дали немножко денежек, да Ну что ж, я выведу тогда всех Абсолютно всех, так, или пака, или взять Ну, пака, само собой, что бы мы возьмем Может быть, даже успеем прокачаем. но я, ребят, не уверен И давайте тогда все-таки качнемся Да, и, ну, выведем тогда уж пака сюда тоже Пускай будет, что ж теперь делать-то так вот так вот немножко сделаем, плохо у нас защищены, да, нифига себе, воины все, все воины, ребят, собраны у этого персонажа, все, вся пачка воинов, это очень сложно может быть для нас сейчас, может быть очень сложно, если только мы не заультуем как следует, надо ребятки ультовать, где же наши ультимативные удары мощные, а, я что-то не вижу их, если честно, давайте уже ультуйте. Почему наш Рейзер не ультует? Скажите мне, пожалуйста, вообще ни хрена не получилось у нас. Все, ребят, это слив. И я, в принципе, вам показал, как у нас происходят боевочки в Dota Underlords. Ну что ж, ребят, вот так у нас сегодня получилось. Какую именно колоду вам собирать, решать вам. Смотрите гайды, учитесь, не знаю, набирайтесь опыта. А боевочки в этой игре у нас происходят вот таким вот образом Ну что ж, от себя хочу а, сказать, что Может быть даже сделаю стримы, серию стримов по данной игре Потому что она меня, если честно, очень сильно затянула Ну и конечно, ребята, необходима ваша поддержка Ну что ж, ребят, э, пишите свои комментарии Что вы думаете по поводу данной игры Очень интересно ваше мнение Предлагайте мне какие-то дельные комбинации Каких-нибудь дельных колод э, С удовольствием рассмотрю Или ссылки на ресурсы давайте То есть э, где это все разбирается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 Друзья.